Так, э, привет всем, короче, решил я сделать ход бобром, думаю, запишу-ка видео, проверю свою удачу, насколько я являюсь удачливым, или же гениальным, или же просто, ну, как всегда, блядь, как всегда, короче, жизнь покажет. Хочу перевести сам ответы в эликсиры, отправить код. Сейчас мы делаем подтверждение того, что мы убезопасились, короче, все дела там положено. Итого у нас появились, наверное, эликсиры, да? Оно. Да, есть 2500 эликсиров. Так, что мы делаем, ребят? Я хочу покрутить рулеточку. Э, у нас будет всего 8 прокрутов. Ну что, погнали. Мне, в принципе, интересно, как эти прокруты на что повлияют. Вот, говорится, с Богом. Первый прокрутик. Мы получаем ману. Десять тысяч маны. Хорошо. Это был первый, да? Давайте второй прокрутик. 500 маны и 60 эликсиров. Уже 600 въебали. 60 вернули. Нормально. Коэффициент 1 в 10. Ча. Оп. Еще маночка. Как же это круто. Как же круто, когда куча маны. А, грубо говоря, у нас осталось 5 прокруток. Еще мана. Смотрите, чисто вот, чисто подгоняют ману. Вот, по сути, я перевел а, самоцветы. Да, я думал, как правильно их распределить. Да, то есть самоцветы, эликсиры, как бы их реализовать лучше всего, хуже всего. И бла-бла-бла-бла-бла. И тем не менее, как бы пока я, вот я кручу, да, вот осталось три штучки, не вижу какого-то, да, вот супер джекпотного варианта маны куча маны дают а вот чтобы дать э, конкретно ну, какой-то супер гуд вот. бонус ну смотрите вот остался последний прокрут я в принципе больше никогда не буду крутить если сейчас не, вып не выпадет хотя бы полторушка ну, типа, это просто полнейшая наебалова И выпало еще 60. Заебись. Вот так вот я решил покрутить самоцветы. Итого, заходим мы в мой мешочек. Заебись, у меня есть 30 тысяч маны. Заклинание на 150 эликсиров. Здесь у нас получается за 180. Так, 150, 180, 330. 530 эликсиров. Двух с половиной тысяч. Я камбэкнул насколько правильно. На 530 эликсиров. Ну и маны куча. Ой, прям ух, можно ракету запускать. Вот такой видосик, надеюсь, он наберет много тысяч просмотров. Мое везение просто бомба. Вот, а эти эликсирчики мы разыграем уже потом Для чатика Ну, вы бы чай Что осталось, то осталось Выиграли бы супергуд Можно было конвертировать э -э -э Самоцветы Самоцветы, опять же, велики Можно было бы это все разыграть для всех Ладно, хорошо Вот такой тест решил провести Все, всем до встречи на канале